Украины, Донбасс под огнем. Бой в районе Маринки, где и в среду почти весь день гремела канонада. Украинские войска вели обстрел из тяжелой артиллерии. Нанесен удар по городу Тельманово. По информации из Минобороны ДНР, погиб ребенок. В последние часы зафиксировали перестрелку в районе Донецкого аэропорта. В самом городе после ожесточенных атак среды шли восстановительные работы. В Донецке перебои с электро- и газоснабжением. От снарядов пострадали более 20 домов. Ночной удар силовиков унес жизни 21 человека, раненых 120. Снаряды рвались и в соседних Горловке, широкие не Спартаке. Украинская армии используют не только тяжелую артиллерию. В ход пошли реактивные системы залпового огня. Относительно спокойно было в Луганске, но по сведениям разведки ополчения очередная провокация состоится на территории Луганской народной республики. Председатель народного совета ДНР Андрей Пургин уже заявил, что Киев вернул конфликт к исходной точке, а минский формат теряет эффективность. По его словам, ситуация сейчас находится на той грани, за которой может последовать лавинообразное обострение обстановки. В четверг Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием, в Верховной Раде привел такие цифры. 50 тысяч военных принимают участие в силовой операции на Донбай, в Донбассе. А к концу 2015-го общая численность вооруженных сил Украины будет доведена до 250 тысяч человек. Сколько из них будут брошены в атаку на Донецк и Луганск, президент Украины – Пока и сам не знает. Но военные расходы будут расти. Экономический рост начнется в 2016-м. Коррупцию победят. Правда, пока, по словам главы государства, он недоволен работой правительства, Рады, да и своей собственной. Где ищет Порошенко точки роста, размышлял Александр Панюшкин ежегодный доклад президента депутатам раздают заранее но вместо традиционной бумаги которую в этот раз решили не марать электронные флешки их сделали на заказ в виде ключей с брелоком на котором изображен трезубец стоит такое удовольствие несколько сотен гривен за штуку в стране что живет за счет западных кредитов такой креатив ожидаемо не оценили сегодня депутатам раздали вот такие флешки с посланием президента в пафосном дорогом стиле 150 200 тысяч гривен стоимость этих флешек на всех депутатов а кто-то из семь Небесной Сотни живет в бедности или нуждается в помощи. На такую фигню еще надо деньги потратить. Петя подает себя как свои конфеты в модной обертке, а в середине фигня. Порошенко в враде встречают аплодисментами. Президент кланяется, приветствует всех собравшихся, включая Пресвятых отцов. В этот момент речь украинского лидера прерывает крик из зала. Сам Порошенко делает вид, что не слышит. Сотник Поросюк, не дождавшись ответа, покидает зал. Уже в кулуарах рассказывает журналистам. Президент постоянно твердит о российской агрессии, но фабрику, что работает в русском городе Липецк, так и не продал. Он говорит, что надо убирать олигархов. Да он сам олигарх. Наш президент олигарх. Он нам рассказывает эфемерные речи. Они все забыли ощущения земли. Они не ходят среди людей. За год президентства Порошенко увеличил свое состояние в 7 раз. При этом из-за падения гривны и инфляции, что спектакляет, месяц разгонялась до 40 процентов уровень зарплат простых украинцев стал таким же как в странах африки разрекламированный поворот на запад в итоге обернулся для людей крахом надежд. но порошенко просит еще чуть-чуть потерпеть мы на часто пытают чи задоволены я работаю в урегу меня часто спрашивают, доволен ли я работой правительства? Нет. Доволен ли я работой, работой Верховной Рады? Очевидно, тоже нет. Очевидно. Скажу больше, я недоволен и своей работой, и мне грех жаловаться Скажу на критику меньше. в прессе. И я никто не меня не критикует больше, работы. нежели я сам. Знаете почему? Потому что народ всеми нами очень недоволен, и нашу общая задача удвоить и утроить усилия ради перемен в стране. Себя он называет поваром, реформы блюдами, что вот-вот будут готовы. Вкус перемен украинцы ощутят уже к концу года. К этому сроку ЕС вроде бы пообещал отменить и для Украины. Много обещал сегодня и сам Порошенко. Усилить борьбу с коррупцией, искоренить монополию, провести реформу милиции и армии. Все это он твердил и во время инаугурации. Большая часть обещаний, которые давал президент, не выполнена. Это и борьба с коррупцией, и поднятие уровня жизни людей, и привлечение к ответственности тех, кто убивал людей на Майдане. Мир в Донбассе за два дня. У нас к Порошенко. Много вопросов, главный из которых – как дальше жить. Заводы стоят, зарплату людям не платят. Госсобственность уже распродают за копейки в рамках приватизации. Медицина вот-вот станет платной. Пенсии, зарплаты заморожены, тарифы взлетели в три раза. Газ, свет, вода – все по европейским стандартам. Зато удалось избежать дефолта, говорит Порошенко. И самое главное – Украины получилось сократить зависимость от России. Помните? Помните, приостановка поставок газа из России, величайший дефицит угля, веерное отключение электроэнергии по всей стране. Все это не внушало оптимизма. Но мы не просто перезимовали с теплом и светом, а еще и соскочили впервые за наши 23 года независимости с российской газовой иглы. То, что это Россия, пошла навстречу, дав скидку на газ. Поставляла уголь и электроэнергию Украине по внутрироссийским ценам, от чего перезимовали украинцы с теплом и светом. Порошенко, понятное дело, решил опустить. Вместо этого снова новое обвинение в нарушении минских договоренностей России и переброски 9 тысяч военных в Донбасс. Жители провозглашенных республик украинский президент назвал пленными, а экономическую блокаду обещал снять только в одном случае.